Всем привет! В этом видео мы рассмотрим простой метод чтения котировок акций с помощью кластерного анализа. Сложно представить трейдинг без графиков цены и бегущих котировок, а ведь столетия назад не было привычных нам графиков, а для фиксации цены использовали мел, доску, телеграф, по которому передавались данные с биржи об изменении цены. Величайший спекулянт Джесси Ливермор начинал с того, что писал на доске мелом котировки акций сейчас же можно не выходя из дома получать котировки с бирж работающих в америке, европе, россии азии и для этого достаточно лишь установить платформу для трейдинга например атас ссылка на регистрацию в личном кабинете находится в описании под видео. также подключить котировки видеоинструкция доступна по ссылке ниже. И через 5 минут вы уже имеете все инструменты, необходимые для профессионального анализа рынка акций и фьючерсов. Далее ATAS берет эти данные и просчитывает их в график цены. Но непростой, вы можете загружать футпринт, дельту, профиль объема и еще около 20 различных инструментов для объемного анализа. Разберемся, что нужно знать читая котировки акций и фьючерсов. Самое главное следить за действиями покупателей и продавцов. Именно они приводят в действие движение цены своими маркет-ордерами или останавливают движение цены своими лимитными ордерами. Поэтому очень важно найти на графике три вещи. Первое появление крупных покупателей, второе появление крупных продавцов и третье реакцию цены на уровни, где появились покупатели или продавцы. Этого будет достаточно, чтобы построить торговую стратегию и получить свежие внутридневные уровни поддержек и сопротивлений. Причем вы получите эту информацию немедленно, в отличие от индикаторов, основанных на цене, таких как Stochastic или Магди, которые запаздывают по своей природе. Вот так сейчас выглядит график с онлайн котировками и одним из самых крутых индикаторов VATAS Cluster Search, а также Cumulative Delta и Dom Levels. Cluster Search поможет найти на графике всплески покупателей и продавцов. Кумулятивная дельта покажет общую динамику изменения настроения рыночных покупателей и продавцов в течение дня, после чего на графике вы увидите реакцию цены на эти действия и сможете сделать вывод о том, сильны ли покупатели или продавцы на самом деле. Дом левел покажет уровни с крупными лимитными ордерами. Эти ордера также выступают ориентирами, которые в будущем смогут остановить движение цены. То есть, помимо внутридневных уровней, которые покажет вам кластер Search, вы получите понимание, каким уровнем будет стремиться цена в будущем. Давайте посмотрим несколько примеров с этим набором индикаторов на графиках, чтобы провести анализ рынка акций. Первый пример рассмотрим на акциях Сбербанка. Мы используем пятиминутный график и индикаторы кластер Search и кумулятивная дельта. В точке 1 мы видим очень много красных кластеров. Это крупные агрессивные продажи, которые говорят, что эти цены акций Сбербанка привлекают крупных трейдеров. Таким образом, мы знаем место, где активизировались продавцы, и теперь нам нужно увидеть реакцию цены на следующий день. Для этого мы наблюдаем за котировками в точке 2 и видим на следующий день рост. В этот день преобладали покупатели. Это видно по росту гистограммы индикатора аккумулятив дельта в день с меткой 2. Теперь мы имеем больше информации и понимаем, что крупные продажи, которые должны были толкать цену вниз, попали в ловушку. На следующий день они обнаружили себя заблокированными в убыточных позициях. Имея эту информацию, остается найти подходящее место для открытия покупок. В точках 3 и 4 отмечены крупные кластера агрессивных продаж. Но мы знаем, что продавцы попали в ловушку и скорее всего в рынке все еще есть покупатель, а значит эти кластера могут выступать уровнями поддержек. В точку 3 цена не вернулась, а вот в точке 4 произошло несколько касаний цены, после чего рост продолжился. Это яркий пример ловушки, в которую попали продавцы. Мы также показали как применять логику ценообразования и отслеживать реакцию цены после действий участников торгов. Эта практика дает аргументы в поисках хорошего места для открытия покупок с небольшим риском. Следующий пример мы рассмотрим на акциях Газпрома. Возьмем ультрабыстрый 5-секундный таймфрейм и посмотрим, что делали покупатели и продавцы внутри дня. Точка 1 отмечено крупное скопление лимитных ордеров на продажу с помощью индикатора Dom Levels. На картинке, которую вы видите на своих экранах, показаны настройки, которые мы использовали для акций Газпрома. Крупные уровни выделены красным цветом и по своей природе они должны останавливать движение цены. Мы не знаем наверняка будут ли исполнены эти ордера на продажу, так как лимитные ордера могут быть сняты. Тем не менее, манипуляция это или нет, покажет время, а мы сможем отследить действия покупателей во время тестирования этого красного уровня. Для этого мы будем использовать индикатор Cluster Search, который отображает зелеными квадратами агрессивные покупки. Настройки индикатора вы видите сейчас на своих экранах. В точке 2 цена начинает подбираться к красному уровню продавца. Мы выделили этот уровень в точке 3 черной линии. После выхода кластера мы не видим пробой уровня, Вместо этого покупатель перестает удерживать котировку и начинается снижение. Можем сделать следующие выводы. Продавец во время тестирования ценой уровня не убрал лимитные ордера на продажу, так как уровень не исчез с графика. Также попытка покупателя пробить этот уровень оказалась неуспешной. И реакция цены дала понять, что покупатель перестал контролировать котировку в краткосрочной перспективе. Эти факторы дают весомые основания предположить, что продавец действительно присутствует в рынке и в краткосрочной перспективе может взять цену под свой контроль. В итоге мы видим продолжение снижения. Для внутридневного трейдера это неплохая возможность использовать ситуацию в свою пользу. Подводя итог, мы хотим подчеркнуть важность анализа объемов покупателей и продавцов, а также анализа фона рынка. Зачастую стандартная логика, совмещенная с инструментами анализа рынка VATAS, могут дать трейдеру жизненно важное преимущество перед остальными трейдерами, использующими устаревшую информацию от индикаторов, основанных на исторических данных цены. Подписывайтесь на наш канал и ставьте палец вверх, если видео было вам полезно. Все вопросы задавайте в комментариях под видео и мы обязательно на них ответим. До встречи в следующих видео.